А? Наши вам документы А чего у вас машина битая? Это не аргумент для остановки? А как вы как мы это учли, когда регистратор поворачивает Товарищ инспектор да. Вы хотите сказать? Конечно подискутируют. ДТП, Причина остановки Я вам объяснил э, Не понял это что, Не причина? Какая причина остановки? У вас побитый автомобиль Справа побитая ну и что, и вы стояли тут, и вы видели, что у меня с левой стороны да, повитаде? Да, я именно вижу. Сомневаюсь. Это не, Наявность. Наявность бачу. Это не причина для зупинки. Это не причина для зупинки. Что вам сказать? Ну счастливой дороги я поехал. Это, где вам так будут говорить? Дома, английские родители, наверное? Не знаю, я думаю, вы будете говорить. Когда ДТП получилось? Чем я такие самые Покажите документы, да есть Чего вам должен показывать свои документы? Что я должен? Потому что, вы Потому что у вас на... незаконная причина зупинки, товарищ Законная, инспектор документы пожалуйста, Покажи... документы, пожалуйста, дайте мне свой Документы, пожалуйста, придавите свои да так не разговаривайте со мной Поб... А Докум как я буду видит, разговаривать, я если видит, вы не понимаете. Что? Что не понимаете Ну а что вы не меня не останавливаете? Порядке, я сейчас еду по дороге Я тебе не друг я сейчас заберу тот регистратор. Что ты заберешь? Что ты, ты заберешь? Не тыкай. А что ты не тыкаешь? Заберешь ты меня регистратор, ты, ты мне в жопу поцелуешь, понял? А не регистратор заберешь. Что такое? Что что а? такое? Ну что, документы Очень покажи. Важные. Документы покажи свои. Я Потому что имею право, чтобы право. с тобой так разговаривать, понятно? А что ты право имеешь? да, да, с тобой имею ну, право, да, право разговаривать. Да засунь ее, знаешь куда? В дальний, В дальний карман? Нет, конечно. Пожалуйста, документы давай, придавите, давай. товарищ инспектор! КАИ-0123, документы, давай. сюда! Давай.